Меня зовут Рита, я благодарна этому тренингу Игоре, Ивану, и Ивановичу за то, что, что у меня появились новые идеи, я четко увидела свои цели, четко э, выработала свой дальнейший путь. Все сбывается.